Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Kigay И здесь мы с вами обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах Я делаю свой анализ, делаю свои прогнозы И вы уже сами думаете своей головой и решаете, что делать с этими прогнозами Итак, друзья, сегодня у нас на повестке дня небольшой обзор биткоина и эфириума Анализировать другие активы по типу золота, там серебра и валютных пар нет смысла Поскольку сегодня у нас пятница и на выходные, как мы помним, у нас биржи закрываются Но не криптовалютные Криптовалюту можно анализировать, когда хочешь тем не менее, выходные криптовалюта чаще подвержена нисходящим движениям или же консолидациям. Но э, все же здесь мы можем кое-что найти и давайте мы это разберем. Смотрите, биткоин, что мы здесь видим? В принципе, со вчерашнего дня ничего не изменилось, цена стоит в консолидации, тайфрейм H4, цена стоит в консолидации чуть ниже уровня 33 000, то есть чуть ниже данного минимума. И напоминаю, что мы с вами предполагаем отсюда возможный выход вверх и пробитие трендовой линии сопротивления Поскольку общий глобальный потенциал у нас направлен вверх, судя по сигналу на недельном тайфрейме, который мы нашли Если вы не знаете, что это сигнал, то смотрите предыдущее видео Но мы также не случайно того факта, что цена может спуститься ниже до уровня примерно 30 тысяч И только уже отсюда пойти на повышение и обновить здесь свой минимум то есть мы подразумеваем с вами поджатие, поджатие к трендовой линии сопротивления и возможный выход вверх Пока что мы предполагаем вот такой вот сценарий Далее, цена у нас здесь консолидации, есть затухание, то есть намек на разворот и цена вполне может отсюда пойти на повышение Поскольку мы знаем, что цена из консолидации выходит либо вверх, либо вниз и давайте с вами разбираться Смотрите, открываем RSI Что здесь можно найти? В принципе, на H4 ничего нет Но если мы откроем часовой тайфрейм, То мы увидим расхождение На индикаторе, смотрите То есть здесь цена у нас стоит на месте Минимумы находятся на одном уровне Здесь у нас присутствует понижение минимумов И на индикаторе мы видим повышение максимумов и минимумов это у нас бычий сигнал, но он не очень сильный. Не сказал бы я, что он сильный, поскольку это все-таки часовой тайфрейм. То есть мы можем максимум по этому сигналу поймать импульсное движение вверх, но не то, чтобы оно пробило трендовую линию сопротивления. Просто импульсное движение вверх, и, возможно, отсюда мы можем поймать также и понижение, и повышение. Плюс ко всему, друзья, смотрите, здесь у нас вырисовывается нечто похожее на фигуру двойное дно, но, опять же, это у нас часовой тайфрейм, и это мало о чем нам говорит. А по сути... У нас здесь находится достаточно хороший уровень поддержки, фигура двойное дно и расхождение на индикаторе RSI. То есть это у нас, друзья, бычий сигнал в краткосрочной перспективе на повышение. То есть локально мы с вами можем поймать импульсное движение вверх. Но опять же я не думаю, что оно будет слишком сильным. Посмотрим, да, по ситуации. То есть в принципе можно крайне осторожно рассматривать лонг позицию вот отсюда. Итак, теперь, друзья, с биткоина вроде все, переходим к эфириуму. Что у нас здесь имеется? Напоминаю, что цена у нас образовала на H4 фигуру технического анализа двойное дно, который указывает опять же на смену тренда. Мы видим, что тренд у нас сменяется, то есть постепенно наши минимумы начали обновляться. Единственное, да, смотрите, здесь у нас образовалась фигура клин. Клин указывает опять же на нисходящее движение, то есть постепенное сужение формации, ослабление сил покупателей а цена пробила трендовую линию поддержки И вышла вниз к уровню Сколько? 1900? 2000, да? Уровень 2000 2000, опять же, это сильный уровень А потенциал клина вот такой вот То есть потенциал полностью себя оправдал И здесь мы с вами можем поймать опять же Либо коррекционное движение вверх Либо консолидацию И, как и на биткоине, то есть в биткоине у нас присутствует корреляция Мы можем на H1 Увидеть расхождение на индикаторе RSI Смотрите, то есть здесь у нас Присутствует понижение минимумов Здесь присутствует повышение минимумов Опять же, это расхождение указывает на обычный сигнал вверх Но сигнал не настолько сильный, как на биткоине То есть здесь у нас из факторов есть уровень поддержки и RSI Это два фактора, и это недостаточно для сигнала А на биткоине есть такой достаточно хороший Сигнал на повышение в локальной перспективе, то есть в краткосрочной перспективе небольшой импульсное движение вверх. Мы с вами можем здесь ловить. Более такие масштабные движения биткоина на данный момент сложно спрогнозировать, поскольку цена все-таки у нас стоит на месте. А, особо ничего с биткоином не происходит. И мы с вами максимум можем прогнозировать движение на более мелких тайфреймах. А, но опять же, это чревато опасностями, поскольку чем меньше тайфрейм, тем больше шумов и тем больше рисков. Друзья, вот такой вот обзор биткоина и эфириума. Пишите свое мнение в комментариях о данных криптовалютах, пишите вашу обратную связь, ставьте этому видео пальцем вверх, видео было полезным, информативным. Подписывайтесь на канал, очень нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий полез для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждать, друзья, и всем пока.